Всем привет! Продолжаем э, знакомиться с симейком. И сегодня э, у нас четвертый пример будет, э, в котором э, что, короче, будет. В предыдущем примере у нас было, э, мы делали статическую библиотеку и динамическую. Ну, и смотрели, э, то есть у нас было два проекта. Э, и были симейки, такие заготовки для создания двух э, э, библиотек, двух типов. Сегодня же у нас будет отдельно проект, вот он, отдельно проект, который как бы будет пользоваться всеми благами нашей библиотеки. И будут два отдельных проекта, которые тоже будут содержать свои make файлы. То есть эти два проекта могут генериться отдельно, и на выходе мы будем получать <coughs> библиотеки. И отдельно у нас проект, который будет линковать эти библиотеки. То есть, грубо говоря, это могут быть, ну, к примеру, какие-то сторонние библиотеки. Еще называются party библиотеки. Могут быть. Короче, что, в чем отличие от предыдущего урока? В том, что это уже типа разнесено по разным директориям. Есть отдельно проект и отдельно папочки с библиотеками. Теперь... Теперь рассмотрим основной CMakeList файл для основного проекта, для нашего вот этого вот Project. Ну, это все знакомо вам еще, это все еще осталось. В следующем или через урок это уже уйдет за ненадобностью. Вот эти примеры по генерации заголовочных файлов. Что тут такое такого нового? Нового здесь. Вот. Link directories. Линкуется директория. А, так, так, так. длип не понял. Секундочку. Что-то здесь не то. Ладно. Смотрите. Мы линкуем э, директорию. Э, для чего мы ее лин линкуем? Что это мы указываем? А, все, все, я вспомнил. Э, здесь, здесь в директории с таким путем, так сказать, то есть source dir смотрим. Вот наш путь основной. Дальше тут должна быть папочка <coughs> libs. В папочке libs Будет папочка, к примеру, шарет. В этой шаре будут лежать, к примеру, динамические библиотеки. Так вот, для того, чтобы прилинковать библиотеку и не указывать, к примеру, множество путей, ну, библиотеки, либо здесь постоянно дублировать вот этот вот путь. Вот. Ну, можно как? Можно сделать типа вот так вот. Можно. Но это не совсем удобно. Мы указываем, что библиотеки, которые нужны для линковки, лежат по вот этому вот пути. Мы указываем. Соответственно, мы здесь укажем, сейчас попробуем собрать статическую и динамическую библиотеку и посмотрим, как работает. И дальше. Мы линкуем наши библиотеки. В данном случае здесь происходит линковка динамическая а здесь статической то есть для в качестве упражнения вы можете это объединить ну как объединить тут больше всего ну тут тут ничего сложного нету нужно будет просто под, поменять вот здесь uh, эти семейк лист файлы ну там изменить название проекта потому что или не изменять изменять не надо скорее всего надо будет просто просто исходники Подредактировать, подрихтовать. Потому что здесь объекты одного и того же с одним и тем же названием. <кười> <кười> так, сейчас мы откроем статическую и динамическую библиотеку исходники. Теперь смотрите. Я указываю, где у нас валяются заголовочные файлы. Давайте перейдем в наш еще раз основной проект и посмотрим. Вот у нас есть липс. Не, не тут. Вот, есть либо include Вот здесь мы указываем заголовочный файл, который содержит, скажем так, описание ну, тех функций или тех классов, которые есть в библиотеке. Давайте откроем. Открываем наш, это основной проект, открываем наш main -cpp. Вот, ну и здесь я уже полный путь указал. Ну, как бы относительный, да. Теперь открываем наш наш наш наш заголовочный файл. Вот. Теперь смотрите. Что вы видите? Ну, давайте я открою еще шарет библиотеку. Вот так вот. И открою еще. Еще вот так вот. Смотрите. Для создания библиотек, ну, есть небольшое отличие для создания, ну, способ создания этих библиотек в Windows и при использовании Microsoft Компиляторов. Вот. В Unix системах этого не нужно. Что это означает? Смотрите. Здесь идет определение, ну если это компилятор Windows, ну там 32 или 64, то есть в основном это у Microsoft, то есть у MinGV, к примеру, там подчеркивание MinGV, там что-то такое. Вот. А именно у Microsoft компилятора, у Microsoft Visual Studio вот такие дефайны уже задыфанены. Так вот, к функциям, либо к классам добавляется некое слово. Что это за слово? Если это мы создаем библиотеку, то нам нужно указать declspek dlэкспорт, чтобы указать компилятору ну, порядок создания... Ну, правильно, чтобы компилятор правильно сгенерил код. Имеется в виду, чтобы все было стандартизировано, где расположены там функции, где параметры, в каком порядке эти параметры идут и все такое. Так вот, для Windows это нужно указывать вот так вот. То есть в данном случае смотрите: экспорт это исходный код нашей библиотеки. Значит, мы создаем динамическую библиотеку или шарит библиотеку для экспорта. То есть мы экспортируем. И что мы в этом случае экспортируем? Мы должны указ указать, что мы экспортируем. В этом случае мы экспортируем непосредственно весь класс S-Library. Конечно же, можно отдельно понаписывать функции и между типом функции и именем функции писать вот такой макрос. Так вот, для Windows будет подставлено DLL, ну DECL SPEC, DLL экспорт Советую открыть Google и почитать, если вам ну, непонятно, поподробнее. Там не так уж много и написано об этом. Так вот, для Unix-систем это все можно. Можно тут просто пустые поля оставить, но я смотрю, люди пишут вот так вот, по дефолту. Есть еще какой-то хайден, что за хайден я... Не разбирался, скорее всего, для того, чтобы некоторые функции скрыть. Чтобы они как бы, как бы здесь есть, но и как бы в, биб... но в библиотеке нету, Ну, типа такого. Это я так предполагаю. Идем дальше. Смотрите, это у нас экспортируем То есть мы создаем библиотеку. Что-то на экспорт. Заголовочный же файл нашей, нашего проекта, который, как мы видим, подключает эту нашу шарит библиотеку. Так вот, тут надо указать импорт, потому что мы что-то импортируем откуда-то. То есть это в Windowsе, как мы видим, деклспек, De dll импорт. То есть для Unix систем вот это всего не нужно, ну его и не будет. То есть здесь есть отличия. Когда создаем библиотеку, мы экспортируем и указываем, что мы экспортируем. Когда мы ее где-то подключаем, заголовочный файл, нам нужно указать импорт. Но обычно это на всякими макросами достигается. То есть, когда собирается какой-то основной проект, где-то выставляется, что импорт, и оно импорт или экспорт. Короче, это мы указываем, что мы импортируем что-то. То есть компилятор будет знать, что вот эта функция на самом деле откуда-то импортируется. И он будет подозревать, что импортируется с некой библиотеки. А эту библиотеку он прилинкует, ну вот здесь, потому что мы ручками напишем, что импортировать нужно, ну какие библиотеки нужно линковать. Короче, надеюсь вы поняли. Итак, теперь смотрите. Давайте соберем... Ну, могу сказать, что там в Linux или uh, MingW под Windows этого тоже uh, не надо, и все и так будет работать. А попробуйте, если у вас uh, в, стоит Visual Studio, если у вас Windows, попробуйте поэкспериментировать с DLL-экспортом, импортом и без них, и посмотреть, что получится. Так, теперь, теперь, теперь нам надо все это добро собрать. Так, сейчас соберем и проверим. Так, так, переходим в нашу Shared Lib и собираем ее. Ну, Shared Lib, э, ой, ой ой, -ой э, тут ничего говорить уже не буду. Здесь я убрал уже все по минимуму, такой заготовочный файл, простенький. Указывается, что библиотека шарет без всяких, без всяких там алиасов, псевдонимов, ну, которые были в предыдущем уроке, все максимально просто. Теперь, ну, как всегда, это понятно. Создаем папочку build. <coughs> И запускаем CMake. CMake. Вот так. Запустили. Потом маки. Есть. Библиотека готова. Теперь нам ее надо скопировать вот сюда. Копируем. Сейчас то же самое соберем э, статическую библиотеку. Сейчас я создам тут статик. И соберем статическую библиотеку. Build. Так, опять. Simaki. Ой, 3. Если что, то я некоторые слова специально коверкаю. Поэтому, если кому-то режет слух, то вы, конечно же, об этом напишите. Есть. Библиотеки скопировали. Теперь будем собирать основной проект. Проект. Так, ну основной, что тут в основном? В основном, в основном проекте указано, что мы сейчас будем линковать Shared библиотеку. Шарит библиотеку. Так, давайте создадим тут папочку. Build. И, и, и. CMake. Make. И... Hello from library. Работает. Ну, так как мы знаем, что эта динамическая библиотека нужна все время, то если мы сейчас удалим ее, понятное дело, мы получим проблемы. И это в предыдущем уроке я уже говорил. Как мы видим, нет библиотеки и, и не работает. Да, Нет рученик и нету печенек. Так, теперь давайте соберем э, этот статическую ну, прилинкуем, точнее, статическую библиотеку тут закомментируем закомментируем, а тут раскомментируем вот так вот а, вроде бы все, да? как вы видите, чик-чик, раз-раз и и все у нас хорошо опять так hello from library то есть буквально несколько изменений и не надо лопатить все эти мои файлы заново переписывать. То есть очень удобно. Так, смотрите, короче, работает, да? Работает Hello from Library. Теперь давайте удалим, удалим статическую библиотеку. Ну, в очередной раз убедимся в том, что для работы бинарника, исполняемого файла статические библиотеки больше не нужны. Вот. Ну, конечно же, если мы. Ой! попробуем еще раз собрать то ничего не получится Make получилось <coughs> как так ведь я же поудалял. сейчас я все удалю а это на этапе симмейка нет мейк Во, вот мы и получили cannot find l Cmeeк Example статиклип ну не нашло, но его потому что я удалил. Ну, думаю, все. А, а, да. Откроем исходники статической библиотеки. В статической библиотеке все просто. Здесь не нужно указывать всякие dll экспорты импорты. Почему не надо? Потому что она, этот объектный код, интегрируется в бинарной уже на этапе линковки. Поэтому никаких там экспортов и импортов не нужно. Потому что это все делается одним компилятором. В случае же с Windows мы можем создать библиотеку эту DLL-ку, а потом эта библиотека может где-то быть экспортирована из других программ, написанных, скажем... На Visual Basic, либо на C-Sharp, либо еще на чем-то. Соответственно, библиотека сама может быть создана на C++ или C. И для этого нужно, чтобы все библиотеки следовали какому-то единому стандарту, ну, в Windows. И, соответственно, нужно указывать, что это библиотека. на экспорт, вот, а при подключении указываем, что мы что-то импортируем. Ну, об этом я уже говорил. Поэтому думаю все, на сегодня все, всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем, всем пока.